признаны подозреваемыми. Экспертиза заключить. В здании украинского посольства в Риге сегодня прошел пикет. В заявлении организаторов сказано, что они протестуют против действующей украинской власти, которая, цитата, с помощью поддержки империалистов может узурпировать права трудящихся Донецка и Луганска на самоопределение и мирные собрания. Репортаж нашего корреспондента Валерии Смирновой. Формально пикет был заявлен как гражданская инициатива. Однако, как пояснили собравшиеся, его главным организатором является еще не зарегистрированная организация «Социалистическая молодежь Латвии». Юриды насчитывают около 50 сторонников, но прийти на сегодняшнее мероприятие смогли не все. Мы рабочая молодежь, да, и в основном у нас все люди работают, да, то есть и те, кто могут посменно, график у кого есть, да, те в основном у нас приходят. Но поскольку митинг надо делать в рабочий день в связи с присутствием украинского посла, мы решили все-таки, несмотря на то, что выходной мы бы собрали гораздо больше людей, провести сегодня мероприятие. Здание посольства усиленно охраняла полиция, однако собравшиеся не планировали передавать дипломатам никаких петиций. Их главная цель показать, что в Латвии есть люди с индивидуальной, фашистскими убеждениями. Поддержать социалистов пришли и частные лица, и представители дружественных организаций. Надо понимать, что это движение на Украине, оно не чисто украинское. Фашизм сейчас развит по всему миру. И практически можно даже сказать, что нет какого-то определенного очага фашизма центрального, потому что он присутствует практически во всех странах и на разных континентах. И э, на самом деле в 1945 году, 9 мая, мы фашизм до конца не победили. Это видно, он встает во многих странах и... Угрожает меру уничтожения. На востоке Украины был задержан ряд человек за участие во всевозможных демонстрациях. Возможно, в чем-то они нарушили действующий закон Украины, но все-таки заключение это все это крайняя мера. И эта мера не является адекватной, скажем так, в сложный для страны период. Пикет на политическую тему Социалистическая молодежь Латвии проводит впервые. До этого сторонники движения протестовали против бедности. Валерий Смирнова, Олег Горячев, Первый Балтийский. К нам едут из Крыма в Ел...